Всем ну здрасте, тормознули мы с вороном как обычно. Ворон дыхание перевести. Вот, в общем, у нас уже лист распускается. Ворон дыхание перевести. А я трофеи поглядеть. Один убежал. Молодой сейчас сигареток. Там он еще два или три вроде в поле ходит. Одного рожки, второго нет рожков. Так, там тоже с рожками. Вот, а вот трое рожек. Смотрите, просто, хотя он вроде на левом роге что-то там неплохое у него, но далеко. Или трава это. Кажется, сейчас будет драка. Двое на одного. В общем, он тот большими рожками здесь главный. Или это шерсть у него клочками висит, не понять. Еще на улице сегодня тепло на солнце он парит от земли все эти говорит ладно мы пошли дальше мне еще отсвечивает плохо видно дома может на компьютере лучше будет видно что там у него за рога четыре отростка ну ладно поедем мы дальше вот еще мы с вороном наткнулись там наверно мамка с сигалетками что потази все стоит привязаться то некуда открытое поле вот только березка а да, это березки. И ворон лося изображает. маленькие он нас заметил спалил, вот стоит смотрит Эти не чухнули откуда а вот коза теперь нас заметила все все в рассыпную этот понять не может откуда откуда шум рога низкие чуть чуть выше ушей вот так вот, вот. да Это зверь мой едем мы дальше знаю видно нет там где-то леса короче мельтешит вот справа от козла Я чую, ветер на него дует Ну что я скажу, этот такой ничто-козлик, судя по шее запах поймал ну, ладно бесполезно к нему подкрадываться ближе руку из кустов высовывать золоть меня спалил короче один раз сейчас попробую на край выйти ветра вообще нету вот такой красавчик